Приветствую всех, с вами Надежда Бердова, и в этом видео я расскажу, как обновить браузер Google Chrome. Любому браузеру требуется своевременное обновление, чтобы поддерживать работоспособность и обеспечивать защиту пользователя от вредоносных сайтов. Обычно обновления скачиваются и устанавливаются самостоятельно, но бывают ситуации, когда обновления перестают сами устанавливаться в ваш браузер. Что же делать в этом случае? Итак, открываем браузер Google Chrome. В правом верхнем углу ищем иконку в виде трех вертикальных точек и нажимаем на эту иконку. В выпадающем окне мы выбираем «Настройки». На следующей страничке ищем слева три горизонтальные полоски и нажимаем на них. Выбираем строку «О браузере» автоматически начнется поиск обновлений. У меня обновления уже установлены, а у вас, если вы давно не обновляли свой браузер, появится следующая картинка. На ней вы увидите, что справа от поиска будут щелкать проценты. Это означает, сколько обновлений установлено на данный момент. Как только число достигнет 100, процедура установки обновлений закончится. И когда на экране появится кнопка «Перезапустить», это значит, что все обновления установлены вплоть до последней версии Google Chrome. Чтобы все изменения вступили в силу, нажмите на кнопку «Перезапустить». Итак, чтобы избежать ошибок во время работы с браузером Google Chrome, устанавливайте обновления своевременно, хотя бы раз в две недели. На этом все. До следующих встреч!